Спасибо вам всем, что вы пришли сегодня. Вообще за поддержку огромную, я, когда меня избрали. На самом деле это история, это теория игр, чистейшей воды, как это все происходило, и как математика попадает там, в секцию по экономике. Но все-таки занимаюсь я, занимаюсь я теорией игр, которая находится на стыке математики и экономики. И экономисты часто, ну как бы ее считают своей наукой, но, но при этом она чрезвычайно сложная с математической точки зрения, сложная, содержательно, красивая. Вот, то есть это, это, это, это действительно э, ситуация ну, межпредметная. А, и когда избрали в июне вот, из Адыгии поступило такое количество звонок и писем, которое было сравнимо с всеми остальными вместе взятыми, ну там может быть немножко меньше, чем остальные может быть, скажем, пара сотен отсюда, и еще там пять сотен из других мест. Вот масштаб именно такой, так что спасибо, я чувствовал поддержку, что за меня, за меня здесь повеют. Вот. Ну что же, это, собственно говоря, лекция про ту область теории игр, ну и математической экономики, которой занимаюсь я. Но я буду в основном рассказывать не про свои собственные результаты, не про свой главный результат, про него я скажу в конце, немножко вкратце. Мне было сказано, что все-таки много математики выписывать не стоит, поэтому я тогда на, на, на пальцах постараюсь изъяснить собственный результат. А пока я хочу рассказать в целом, что это такое за теория, да, что такое экономический механизм. Вообще, на самом деле, примеры, которые вы сейчас увидите, не очень понятно, при чем тут экономика, экономисты, они обладают таким э, империалистическим взглядом, они все под себя под, э, как сказать, подминают, политика, это тоже экономика у них, социология, э, решение преступника, значит, о том, совершать совершать преступление, это тоже сегодняшний, как бы сегодняшний конвей, это не экономика. Это неоклассическая теория в экономике. Вот, все это, все, все любые ситуации, где люди рассматриваются как самостоятельные акторы, да, как люди, которые принимают собственное решение, что мы не можем взять человека и заставить, иди туда, иди сюда. Вот когда мы можем заставить, это как бы не приписывается к современной экономической теории. А если у людей остается какая-то свобода действий, и мы лишь для них правила игры да, строим, то это уже называется экономика. Ну, в частности, это относится к теории экономических механизмов. Ну, сейчас мы посмотрим на пример. Я хочу поблагодарить Сашу Пилатова, хорошо знакомого э, уже в Адыгии многим, да, который сюда приезжает, тоже э, наш большой друг. Вот, мы вместе с ним, так сказать, на пару подготовили презентацию. А, потом я в конце скажу, еще у нас книга вышла этим летом. Но пример. Вот смотрите, значит, пример относится к спорту но он иллюстрирует идею, что такое экономический механизм и какие проблемы и ловушки стоят на пути исследования этих механизмов. Значит, Кубок Карибского моря, 1994 год, футбол, вводится дополнительное правило, которое, ну как бы, по, по, по задумке тех, кто его вводил, оно будет приводить к гораздо более средней игре. А правило состоит в том, что гол, забитый в дополнительное время, считается за 2. То есть, если за 90 минут не разыграно, чтобы кто-то победил, то, например, 2-2, да, они выходят, 1-1, 2-2, 0 0 выходит дополнительное время, и гол, забиваемый в дополнительное время, считается за 2. На, данный, на исход данного матча это никак не влияет. Это понятно, да? То есть, как бы, да, команда, которая его забьет, да, и победит. Но дело в том, что она влияет на то, что происходит дальше, как, какие позиции занимают команды в группе. Потому что гол защитный за два, если равенство очков сравнивают... Ну, кто футбол любит, знает, да, как сравнивают дальше по разнице забитых и пропущенных мячей, да? Ну, там личные встречи тут часто тоже бывают одинаковые. Дальше за разница забитых и пропущенных мячей. И вот тут начинает это правило играть, да? Вот этот вот гол забитый за два начинает влиять на исход. В частности, какая команда попадает выше другой. И вот происходит следующая ситуация. Внимание. Последний матч в группе. Барбадосу нужна победа с разницей минимум в два мяча. Иначе он не выходит в финальную часть соревнования. Он оказывается ниже первых двух строчек, которые выходит. А Гренадия достаточно проиграть с разницей в один мяч. Она выходит тогда. Ну и вот происходит следующее. Барбадос, он выигрывает со счетом 2-1 за 5 минут на финальной серии. Это его не устраивает. Понятно, что дальше происходит? Кто, поднимите руку, кто понял. Забивая пол в свои ворота. Но это еще не все. До конца матча остается несколько минут. Что делает Гренада? Она забивает голов свою ворота. Она пытается это сделать, но Барбадос не дурак. Пять. Пять тысяч. Барбадос встает стеной, ворота гренаты. Они бегут туда. Там забивать. Она говорит, ладно, тогда мы сейчас выиграем. Там они тоже встают стеной. Половина команды Барбадоса защищает свои ворота, половина защищает ворота Гренады, чтобы не дать ей забить ни один гол ни в одни ворота. После чего действительно э -э, ничего не получается у Гренады, Барбадос выходит дополнительное время, забивает этот вожделенный гол, стоящий два мяча, и выходит в следующий этап. Правило «Золотого гора» — гола отменено навсегда. Вопросов нет, да? Это экономический механизм в спорте. То есть идея какая, что когда вы выдумываете правила, вы должны представить себя на месте тех, кто по этим правилам будет играть, и представить себе, как именно они будут действовать. И сейчас будет целый ряд еще примеров. Значит, пример номер два со странным названием «Разведение домашних крыс и кобур». Относится к двум ситуациям абсолютно зеркальным, которые произошли. Одна во время колониального правления Англии в Индии, примерно сто лет назад, другая во французском Вьетнаме чуть позже. А, значит, в одном случае развелось очень много крыс, это в Вьетнаме, в другом случае ковров это в Индии. И колониальные власти, и там, и там, просто вот совершенно по одинаковому сценарию действовали. Они. Стали давать небольшую денежку за каждую сданную убитую, значит, эту тварь. Ну, местное население радостно все бросило и начало разводить. В одном случае крыс, в другом случае обувь. Ну и сдавать, конечно. Конечно, тоже да. себя дома, грохнул, сдал. Новая подросла, грохнул, сдал. Вот, пожалуйста, механизм, значит, экономический механизм действий. Следующий пример тоже негативные. Тут вообще интересно, что в теории экономических механизмов первое, на что вы наталкиваетесь, это что, если вы не очень хорошо подумали, то то, что вы придумали, будет хуже, чем то, что было. Понятно, да, идея? То есть вот вы хотите туда, а идете вы туда, причем строго туда. Я приведу пример Это совершенно невероятная история. Ну, вроде бы, ну, не могла произойти в месте, где находится лучший вуз мира, но, тем не менее, она произошла там. Значит, было, было так устроено все. Давайте я заодно попробую переключиться, чтобы нарисовать этот потрясающий пример. Так, сейчас, там, еще раз там, да? Вот сюда. вот. Значит, как устроен физтех. Физтех устроен так. А, э, ага. Это улица Первомайская. Это Мкать, вот здесь. Это важно. Вот здесь Москва. А Вот тут. Учебные корпуса, кто был, знаете, все это, тут общались. Вот. Значит, соответственно, ну, утром, как бы, такой, ну, получается, граф такой, да, корреспонденции из, из общак учебные корпуса, да, где-то около девяти студенты в хаотическом порядке бегают а, через эту дорогу, вот, каждый на свою пару. Такое сильное-сильное движение вот туда -сторону. Ну но обратно, когда э, вечером, то назад, все. А, ну и какой-то момент но, но, но, но, новый какой-то муниципальный чиновник, что ли, в общем, э, он подумал, что вот это нехорошо, бегают, как курицы, туда-сюда, через дорогу. Ну а дорога какая? Дорога идет в Москву, понятно, да, что утром в девяти здесь очень плотное движение. И, ну не то, чтобы это была прям какая-то безумная магистраль, это не Дмитровское шоссе, но тем много народу, оттуда едет здесь в Москву. Ну и как-то это все решалось, тут была пробка метров пятьсот, ну может быть даже триста метров допустим была пробка, ну триста-пятьсот метров. Ну и они медленно так проползали, минут за десять-пятнадцать в общем проползали. То есть тут человек бежит, машина приостанавливается. Человек бежит, машина приостанавливается, да? Ну вот как-то так. И что же делает чиновник? Он говорит, сделайте по-человечески один пешеходный переход. Все. Все, что ходили сюда. В результате, в результате, все идут сюда, а потом расходятся по своим зданиям. Без 15,9, по 9 часов 15 минут, вот в этот промежуток времени, движение полностью блокировано, Фу, вообще, измеряли до 3 километров пробку, до, до залива, до Водниковского залива. То есть э, все полностью встает, вообще, ну, потому что поток <смех>, выше, чем... И они, наверное, э, как, как я одного из студентов попросил, он насчитал в среднем одну минуту, одну, одну, одну машину в минуту, она так дико гудя, вот так, э, раз, раз, как сказать... Раздвигает. Ну да, раздвигает с собой идущую толпу, вот так, раздвигает ее с собой, и потом едет дальше. Но потом, э, слава богу, это недолго было, я там еще выступил и там смеял все по всем своим средствам массовой информации, очень быстро сделал здесь светофор после этого, и сейчас стало все хорошо. Ну, то есть, как бы было, ну, было как-то, стало очень плохо, потом, ну, как бы светофор уже решил, проблему вполне нормально. Вот. Такая типичная ситуация, да, то есть ввели плохой механизм, подумали, ввели нормальный механизм. На механизм – от светофор, конечно, в этой ситуации. Так, э, я хочу… ой, блин. Так, следующий пример, он э, довольно показательный. Э, он и пример хороших механизмов, и пример плохих одновременно. Примерно в 1999 2000 годах, вот на рубеже этих двух лет, э, по всем странам э, Европы Америки, ну, где-то в 30-40-50 странах мира, произошли аукционы частот мобильного спектра. Что это значит? Но это значит, что государство продало лицензию конкретным сотовым компаниям на выполнение э, мобильной связи, на, значит, на то, чтобы они... Но это был момент, когда количество людей, пользующихся телефонами, уже достигло ну, таких серьезных масштабов, типа 20-30% населения. И дальше, естественно, было понятно, что это будет расти до 100 почти. И, ну и как бы рынок... Внезапно в этом месте возник огромный рынок по, по, по денежному выражению, там много миллиардов любой валюты. И вот государства стали продавать эти частоты, частотные диапазоны, на с аукционов стали продавать. Первый аукцион прошел в Англии. Им руководил Клемплер и Майерсон. Э, Майерсон, будущим лауреат, собственно говоря. Вот. Ну, Клемплер тоже знаменитый, совершенно знаменитый ученый в области теории аукционов, и они там очень все продумывали, эм, продумывали уже неизящно там было, значит, было четыре больших сотовых оператора и много-много мелких. И вот нужно было понять, сколько лицензий государство английское должно выдать. Сколько? но ну, вот там были разные идеи, там была идея выдать столько сколько их есть четыре, да, больших, была идея выдать меньше, чтобы они, между собой заплатили в результате большие деньги на аукционе. И идея выдать больше, на одну выдать 5, чтобы как бы снять еще дополнительную маржу с мелких фирм. То есть, что одна из мелких получает большую либо. Ну и вот последствия, значит, они обсуждали. ну по 4 было сразу все ясно. Если вы выдаете 4 лицензии 4 большим операторам, происходит внутренний сговор, причем вы совершенно не можете его контролировать вот вот Вопрос контроля сговора когда происходит аукцион, вопрос Контроллер сговора – это самый сложный вопрос из всех практических вопросов в реализации опционов. И до сих пор до конца это никто не понимает, как делать. Один раз в Америке был, был сговор, в котором ставка заканчивалась на номер того лота, который эта фирма предлагала отдать той, если она сойдет со, со, со соревнования здесь. Писали 713, да, так говорит, 800. Это 813, тринадцать, Все еще это там в три раза, в четыре меньше, чем реально то, что собирались на этом аукционе собрать. Так, говорит, пас. И на тринадцатом моте это сразу говорит пас. Чистый сбор, чистой воды. Вот попробуй докажи. Доказали в суде. Как доказали? Господа, присяжные заседатели, Вам всем очевидно, что был сбор? Да, всем. Суд завершен. Вот так, да. Бывают такие ситуации. Ну да, они обе пошли как -то на большие штрафы. Вот, то есть, вот, в Америке это признали за доказательство. Вот, это вот, в, в этой ситуации признали, что это достаточно. Вот, но вообще сковоростники очень трудно. Это в данном случае было понятно, но ну, ну, так при том, что прослушивают все телефоны до этого, там, ну, все на свете, но все равно. Поэтому 4 было сразу понятно, что нет. Либо 3, либо 5. Три означает, что эти четыре будут грызть друг друга, но все остальные попадают. 5 означает, что эти четыре понимают, что они попадут, но они не могут расслабиться, потому что одна из последних войдет в высшую лигу, и она как бы вот своими ценовыми решениями в процессе аукциона, она подталкивает этих четырех тоже вверх. Приняли последний вариант, дали пять, один из сотовых операторов вошел на этот рынок, получил лицензию, так сказать, этот билет в высшую лигу, собрали, эта сделка собрала 600 долларов на каждого жителя Великобритании, включая младенцев. Типа объявлялся самая великая сделка всех времен народов, что такое. Но потом пошли в другие страны в такие же опционы, и там рекорды в некоторых случаях были перекрыты. Но дальше, дальше следующий шел в Швейцарии. Швейцария не потрудилась нанять теоретикой игроков, не буду поднимать цену <свят> людям своей профессии, но закончилось тем, что было 20 франков на гражданина Швейцарии, цена сделки. То есть, это было примерно 25 или 30 раз меньше, ну полный провал, короче, просто бесплатно, фактически, да, бесплатно. Но надо понимать, вот здесь надо понимать, здесь не всегда говорят, что в результате вам не гораздо дороже была сотовая связь. Чем долгое время. То есть, Так что английские, получившие лицензию английские эти фирмы, они, они вынуждены были отбивать эти деньги. Да? То есть они, как, государство на них переложило, а они потом на людей. Поэтому окончательная оценка любых экономических решений всегда глубоко не очевидна. Это вот то, что надо понимать, то, что я всегда говорю, и то, что на самом деле экономисты в принципе не очень любят говорить. Вот есть он on the one hand», за on the other hand. с одной стороны да, а с другой стороны и по-другому, и нужно там иметь какое-то погружение в ситуацию, чтобы понять в конечном счете, какой из факторов окажется более важным. Извне это понять невозможно. Поэтому, как бы, вот у нас 140 миллионов э, любителей рассуждать об экономике, в нашей стране еще 7 миллиардов примерно на, на Земле, все специалисты, все, все знают, конечно. Вот. Но надо понимать, что здесь ничего сколько-нибудь содержать, но невозможно сказать, не изучив ситуацию до этого много-много-много лет. -много -много -много, подряд не изучая. Налоговая политика. Ну вот обсуждение. Я поступил на этом обсуждении. На семинаре соответствующем был. Обсуждение. Так, сейчас. Очистить все. Очистить все. Это что нажать? Кто поможет? А, вот отлично. А, значит, э, у нас налоговая шкала устроена вот так. И это 13%. Ну физице. Ну, обсуждайте, что это плохо, мало собираем, надо больше, и кроме того, для бедных это очень много. Ну и Геннадий Андреевич в Думе предложил так. Ну и так. Ну, 25, например. Ну и там чуть более сложно. Скажите, пожалуйста, что, скорее всего, бы произошло. Я не говорю, что это точно произойдет, но просто исходя из э, предыдущего опыта, особенно 90-х годов, мы примерно это при можем представлять. Но, ну, все не понимают, да? Все, не, все не, э, э, ну, могут догадаться, что, скорее всего, бы произошло. Произошло бы то, что у каждого есть кум, сват, брат, теща, тесть, друг тещи, друг тесть, и там... И Весь бизнес, вот, который вот сюда должен попадать, дробится на три части, и они все вылезают сюда. На четыре части. Кому нужно на сто частей, если хороший план серьезный, да, есть. Ну и короче, экономика просто получает вместо 13% процентов И все. Я это привожу в аргументе. А мне говорят, ты, ты просто ты не любишь бедных людей. Я говорю, да нет, я на самом деле очень люблю бедных людей. Но только в данном случае, я говорю просто об уъективных вещах, не, не это самое. Вы получите это и не дособерете налоги. Вот как раз бедные люди не получат ни, ни, ни зарплат в бюджете, ничего. Вот. Ну, в общем, я, например, нисколько не против вот такой системы. Это совершенно нормально. 13, там, например, 20. Ну, кто не спрятался, те получат 20, они а смогут вот сюда. Но если даже все перезапишутся в 13, ну, ничего плохого не произойдет. Эта система устойчива стимулом неправильного не государственного поведения, а это неустойчиво. И в этом есть их разница большая. Вот. Поэтому да, можно поднимать шкалу для очень богатых и прям следить за каждым их шагом, за всеми кумами, сватами и так далее. Это можно, но ни в коем случае не начинать ниже 13. Это будет, ну, я вот против. 13 так не очень много. Так, ну вот, собственно говоря, вывод, да, понятен совершенно. — Что? — Это... Ну, если с другими стран странами сравнивать. А. — Практически на минимуме всего. Вот, а так, там, конечно, да, есть. Ну, там, там. ну, смотри, да. смотря, открытки считают, да. Так, еще один пример механизма, вот, э, так сказать, ну, точнее, необходимости в механизме. Вот у, у нас есть такая ситуация, у нас есть парковка, а, есть пенсионер, который на машине ездит два раза в год на дачу, есть домохозяйка, которая ездит два раза в неделю за продуктами, есть служащий, каждый день ездит на работу туда-обратно, и бизнесмен, который непрерывно качает, значит, с утра и до ночи, там, без выходных, постоянно совершает. Вот, вопрос? Кому достанется это парковочное место, если нет правил регулирования? Ну понятно, что пенсионеров, правда? Он подождет, пока все эти сваи заняты, да? Особенно там хозяйка дождется несколько дней, она тоже уедет, все три уехали, он запас туда свою машину и спокойно ждет момента, когда он поедет на ней на дачу через полгода. Ну, не очень хорошо, так как бы вроде у нас, конечно же, пенсионеры в большом почете, но, наверное, понятно, что эта ситуация не очень эффективна. Да? Лучше все-таки договориться, что он будет держать машину где-нибудь еще и раз-два, значит, два раза в год за ней приходить. А здесь она будет стоять, ну, тому, кому, по идее, она больше всего нужна. Ну, и вопрос, как это сделать, да, и вопрос, как бы, как это сделать, да, как, как эту ситуацию исправить. Ну, и тут, тут вот, вот этот вопрос открытым ключом. Тут много обсуждений, да, то есть... Если, например, вы пытаетесь плату за парковочное место установить какую-то, ну, в каких-то пределах, возможно, будет, э, будет решение правильное, но если вы не угадаете с платой, ее, например, никто не будет платить, тогда что произойдет? Тогда как бы даже и пенсионер не поставит, тогда вообще никому не достанется это место. Получается, вы ввели плату, а ей никто не воспользовался, и всем стало хуже. Ну, по крайней мере, так сказать, вот. одно, одно парковочное место было, а его теперь нет. Ну, обычно в таких ситуациях экономисты советуют аукциону, прописывают такое лекарство, как аукциону проводится. Ну, понятно, что вот в этой вот модельной ситуации никто не будет устраивать аукциону, но в целом, когда нужно выяснить, кому что-то, когда изначально непонятно, кто пенсионер, кто не пенсионер, ну, то есть, когда ситуация не модельная, а реальная, то там непонятно, кому что-то больше нужно. Да? Кому этот предмет больше всех нужен? Тогда, конечно, лекарство – это аукцион. Но вот еще раз я напоминаю про Сгобор, как серьезное препятствие на пути реализации аукционов. Так. Ну вот, собственно говоря, стимулы. Да? Экономические механизмы – это наука про стимулы людей. Мы должны их правильно уладать. Когда мы придумываем какой-то механизм, мы, когда мы конструируем механизм, мы должны угадывать стимулы людей, участвующих с нами потом вот, в этом механизме, да, в его розыгрыше, вот. Ну и там типичный пример есть такой, вот, кажется, кажется мы, а, если построили новую дорогу, да, ну тогда пробок будет, конечно, меньше, да, ну, понятно, станет более широкая дорога. Ну вот не совсем это верно, потому что люди, которые в данный момент выходят, э, садятся в общественный транспорт, когда построят новую дорогу, пересядут на машину. И очень быстро эту дорогу тоже все заполнят. То есть как бы увеличение ширины дороги, это хорошо видно на Садовом кольце, которое уже сей полос в каждую сторону, а пробки все равно и ныне там, а уже, уже это все настолько подборолось к домам, это уже дальше не расширяемо. и соответственно. Идея какая? Да, если меньше пробок, то больше становится машин. Потому что все видят, о, как классно, стали открытые улицы, мы берем за ними машину. Больше машин – сразу больше пробок, да, получается. Меньше пробок – значит, естественно, будет больше пробок, такая вот связь, да. То есть пробки всегда будут, короче говоря, если математически говорить. И здесь нужны, какие-то механизмы. Ну вот, разные города реализуют разные механизмы. Лондон реализует просто плату за въезд в центр города и все. Вот. То есть, если тебе очень нужно, ты платишь тысячу рублей, переводя на наши деньги сегодня и едешь туда. Спокойно, значит, по улицам, без проблем. В Сингапуре другая ситуация, там э, как бы такие лицензии, да, лицензии на личный транспорт. То есть, э, можно купить, э, причем цена какая-то совершенно безумная, цена, э, по-моему, за пять лет переводит на наши полтора миллиона рублей, если я не ошибаюсь просто право на, на то, чтобы иметь личный транспорт. Вот там, да, то есть за, за 5 лет, ну, платите грубо говоря, как за 3 машины, что ли, просто за то, что вам город разрешает иметь машину. Вот, ну, тоже никаких пробок нет в результате. но это всегда, там, всегда есть недовольные, всегда есть, там, кто-то защищает эти правила, кто-то их, наоборот, очень сильно проклинает, да, то есть окончательная оценка всегда сложная, но вот московское правило мне, честно говоря, нравится очень сильно. Московское правило – это как бы… Какие? Какие моменты? Умеренно-платные парковки, перехватывающие метро, у станции метро. Это входные полосы для общественного транспорта. Да? Если вы едете на автобусе, вы проедете по Щелковскому шоссе без всяких проблем. По правой полосочке сразу же туда на преображенку. А если вы на машинке едете там, о, не приведи Господь. Особенно в понедельник утром. Это просто пара часов, стояние непрерывного. Вот. Ну и, значит, это самое, ну и, ну, там, в Москве еще момент, Но, в общем, главные два, два момента именно такие, что это выделенная полоса и платные перехватывшие парковки. И да, надо сказать, что за последние 3-4 года, безусловно, в Москве стало значительно лучше с пробками ситуации, чем она была. И, наверное, это единственный город в России, который справился с проблемой пробок. Ну, то есть, вот, там, про Питер, про вообще молчу, но ну, здесь ситуация немножко связана с тем, что много, много приезжих сюда, в эти края, но вот Питер, Воронеж, Тюмень, все стоит, все стоит, и иногда даже как бы видно, что они ничего не делать. но ну, вот, скажем, идет э, большое загруженное шоссе, зеленый свет, проезжаешь 300 метров, он уже красный, то есть даже вот эту зеленую волну, да, идею зеленой волны совершенно не, не, никто даже не рассматривает. Тут, ну, то есть, как бы, тут в данном случае речь идет, скорее всего, о низкой культуре, о, о чиновническом аппаратах, но ну, вот так, так или иначе это приводит к что поруки есть, и всем как бы пофиг у всех на них. Воронеже просто развязка, совершенно безумная развязка, каждый день съедает 40 минут жизни у всех, кто в нее попадает, вот. и кажется просто там, один светофор чуть-чуть подкрутить. Нет, потому что это требует адского там, миллиона согласований где-то с кем-то подписывания бумаг. И так далее, короче, воронежцы предпочитают церкви. Идти. А это Нобелевские лауреаты 16-го года. А почему именно они, на самом деле, за теорию конструирования механизмов, Нобелевскую премию давали этот раз восемь за всю историю. И это просто, когда было конкретно сказано за проработку теории контрактов не экономики, классической экономике, это за ту тематику, которой занимался я. Это вот, когда я перейду к обзору, там, ну, вот, к основному своему там, достижению средней давности, это вот прямо про то. Значит, это этот самый, господи, ну что здесь все написано? Это Оливер Харт и Бент Холмстром. Вот этот Бент Холмстром. Это Оливер Харт. Они получили в 2016 году. А вот весь лист. Огласите, весь лист, пожалуйста. Значит, это Нобелевские премии, полученные так или иначе за теорию механизмов. 1996 год. Мерлис и Викри. Мерлис за модели оптимального налогообложения. Что есть теория механизмов, как мы уже обсуждали? Викри за аукцион второй цены. Премия викри за аукцион второй цены. Это Нобелевская премия за рассуждение длиной в один абзац. Это теорема о том, что аукцион второй цены реализуется в доминирующих стратегиях поведения. То есть каждый, кто участвует в аукционе второй цены, не должен оглядываться на решения других. Эта ситуация уходит из как бы, контекста игровых, превращается в ситуацию чистого, э, чистой максимизации. То есть э, что такое аукцион второй цены? Ну вот я там взял, достал какой-нибудь фигню, и ее продаю. Ну, показал там всем, не знаю, картина нарисована нет как в, в Нествянке на Байкале. Вот. Кто хочет на стену картина нарисована нерпой. И дальше каждый конвертик запечатывает, сколько он, сколько он готов заплатить, да, за это. И я собираю все конверты, вскрываю их, определяю победителя, именно тот, кто больше всего готов заплатить, он будет победителем. Но он заплатит не столько, сколько он написал, а вторую сверху цену. То есть из остальных конвертов, кроме него, я выбираю самую максимальную, и именно это цену будет платить победитель. И вот эта система оказалась гораздо более э, приспособленной к реальным аукционам. Все, что вот в Яндексе, там продаются рекламные места на экране, это все аукцион второценные. Сейчас практически все аукцион второценные. Потому что вот WeKree там доказала вот стратегические свойства эти, что человек, принимая решение, не должен следить за выборами остальных, они не влияют на его максимизируемую величину. Нобелевская премия за этот результат. 2001 как Экенлов, Спенс, Стигнец. информационная симметрия, которая присутствует во всех моделях теории механизмов, обычно, ну как бы, одни люди не до конца осведомлены о целях других людей. В чем суть вообще, да, теория механизмов? Мы чуть-чуть, примерно, расставляем, как бы, задачи, но не до конца. И мы там моделируем это как вероятности распределения какие-то, вот, но вот это вот проработали вот эти три ученых, модель, э, и они же модель немодов, автомобилей поддержанных. Это их вот знаменитый результат, модель а, а, почему автомобильные, почему нет рынка поддержанных автомобилей? Потому что сверху не видно, поддержанный он или нет, и получается, что цена должна усредняться среди всех автомобилей, внешне выглядящих вот так. Часть из них будут отличная, часть очень плохого качества. Но при этом понятно, что если цена на рынке складывается единая, то те, у кого были отличные, они выбывают, они не несут свои автомобили продавать, несут только те, у кого плохие. Но тогда цена, значит, будет усредняться среди тех, у кого плохие автомобили. Тогда она будет еще ниже. Тогда еще больше будет выбывать с этой стороны, и в результате оказывается, что рынок схлопывается, его просто нет. Но вот этот вот давно вот, там, существовавший эффект был чисто математически объяснен вот этими гражданами, и они получили на премию спустя вот какое-то время. В 70-м году была и статья, 2001 Нобелевская премия, когда через 30 лет, это, кстати, очень маленький промежуток между результатами Нобелевской премии, вот, стало понятно, что это действительно великое достижение, которое там, просто поменяло там, идею моделирования и, и к жизни было очень применимо. Тут, тут важный тест, да, что в каждом случае, когда дают Нобелевскую премию, имеется в виду, что все ученые и практики договорились о том, что эти результаты действительно применимы. Жизни. А вообще модели там миллионы, а к жизни применимы там несколько сотен, максимум. Вот. То есть здесь отбор очень серьезный. Когда говорят, что экономика вообще к жизни неприменима. это верно в среднем, но про самые лучшие там несколько сотен моделей это неверно, а именно они делают погоду. То есть тут вот такое соотношение. Если вы начинаете заниматься теоретической экономикой, скорее всего, вы занимаетесь столом. Но есть маленькая вероятность, что нет. Так. Дальше. А, Ауман, Шеллинг за концепцию сильного равновесия, о которой будет речь чуть ниже. А, что такое сильное равновесие? Это равновесие устойчивая к Это то, чего не получается достичь в теории аукционов. Потому что если аукцион, любой аукцион, любым коалиционным действием сводится на нет. Но бывают ситуации, когда, а, когда даже несмотря на возможность копилироваться, можно чего-то достичь. А бывает, что мы требуем решения, в котором кооперация не, до, не, не может быть получена, потому что равновесие выглядит так, что даже коалиционно его невыгодно нарушать. И вот такие сложные, очень редко встречающиеся ситуации, называются сильные равновесия. Э, и разработавший их э, Роберт Дауман, собственно, до сих пор он жив, ему там 90 с чем-то, получил Нобелевскую премию, ну и решение вместе с ним. Да, Гурвич, Маскин, тут пропущен наверное, и Майерсон, э, здесь за просто явная формулировка, просто создание основ теории оптимальных механизмов. Майерсон получил Нобелевскую премию за три великих теорема теории аукционов. Вот, 2012 шефли и рот. Это марьяжи. Это задача о устойчивых системах бракосочетаний, так называемая, которая, ну, она довольно смехотворно звучит. Математически, там, есть множество невест, множество женихов, там, женят, они потом не разводятся. И всегда при любых начальных данных это возможно. Надо довольно смехотворно звучит, но, тем не менее, это имеет прямое, непосредственное применение к тому, что студенты, покида... ну, школьники, покидая школу, должны пойти в ВУЗы. Вот, ровно, там, проблема, которую российское руководство думает, которое в этом году это провалилось все из-за этих вот, там, многочисленных, возможностей многочисленного переключения. В этом году в результате обжегшись на горячем, да, на холодное, оставит только одну волну. В общем, эта задача в принципе имеет практическое решение. Практическое решение через вот эту теорию варьежей. Но на практике, естественно, будут овраги, и там в принципе есть разработки, как эти овраги преодолеть. Возможно, даже через два или три года ее в России запустят. Посмотрим. Вот, наконец, вот 2016 год Оливер Хард и Бенг Лонстром за проработку теории контрактов в неоклассической экономики. Что такое неоклассическая экономика? Это предполагается рациональность экономических агентов. Это тоже довольно тонкое предположение, да? Кто вам сказал, что экономические агенты ведут себя рационально, что-то там вообще максимизирует, они а действуют от, не знаю, от балды, например, да, встал левой ногой, там правое ухо почесал что-то сделал, и все. Вот. То есть если, если вот такие люди, то экономические механизмы не работают. Да? Это прекрасные люди, такие как бы. Но нерациональные, непредсказуемые, но экономика с ними ничего сделать не может. Поэтому экономисты э, пытаются вести курсы, в которых там рациональное мышление как-то внедрять Ну и наконец 2020-й Милгарми Уилсон за совершенством теории аукционов и запретение их молоко Тоже явно видел. Вот, теперь, собственно говоря, чуть более, чуть мы немножко сузим, да? Мы теперь говорим конкретно о механизмах контроля и наказания. В каких ситуациях это возникает? Тотальное уклонение от налогов. 1996 год, 1995-1996. Никто вообще в России, никто ничего не платит в государственный газом. Все уходят в Примерное такое, вот, как бы первое приближение. В Центральный экономико-математический институт поступает заявка от от Починка, который когда был этим самым налоговым значит, руководителем, а значит, запрос разработать правильную схему налогового, налогового снижения, снижения за, за сбор налогов, при котором у них не будет стимулов припрятывать все, хотя бы все. Первая задача была такая, давайте соберем хоть что-нибудь. Вот. И дальше значит, были, там, были переговоры, были э, э, было общение между цемишными профессорами, у которых я тогда был так сказать, маленьким учеником, я все это видел. Вот, Первая ну, элементарная идея, типа, что вот вы наказываете самого наглого налогоукрывающего, да, не работает, потому что если все они самые наглые, все до единого, они ни одного рубля в казну не ведут, то все равно наказание будет совершенно случайным. И недостаточно для того, чтобы их предотвратить от такого поведения. Ну и дальше вот стала а, одна из глав моей диссертации была посвящена этой теме, а именно а, разработка правил наказания за укрытие налогов при условии возможности сговора между людьми, которые их сдают. разговор там был гарантирован. Вот, поэтому было очень важно, чтобы правила были устойчивых сбор, чтобы он не был возможен в силу внутренних причин, в силу того, что он не невыгоден кому-то из ну, потенциально входящих в коалицию. Дальше загрязнение дальше среды. Допустим, у нас есть несколько там, вокруг большого озера несколько заводов, и они сбрасывают там отходы, есть правила, но они их нарушают, пользуясь тем, что проверка приходит резко. Как организовать вот эти визиты, да, объявив их чистоту, предварительно прям объявляем, что вот частота визитов будет связана с замерами, которые мы делаем. Замеры сделать просто и дешево, визит сделать очень дорого и трудно. Ты делаешь замер, ты вычисляешь на самом деле сколько он загрязняет, но чтобы наказать нужно провести большую сложную процедуру, она стоит только, и соответственно нужно так написать вероятности ваших визитов, чтобы у них были стимулы бояться даже вероятности посещения, и, соответственно, выходить там на уровень какого-то а, премьерного загрязнения. Дальше меня позвали а, с значит, консультацией на завод в Череповце, в Северсталь завод. А, там происходило воровство меди в всех а, цехах, и одновременное уже затяжное, больше ничего не скажу, там дальше идет секретность. Ну, в общем, также прекрасно сработали эти механизмы, которые до этого были для налога, но ну, немножко, правда, там. Каждый раз, когда вы работаете вот, с конкретной проблемой, всегда, вот никогда не бывает, чтобы то, что вы делали где-то, непосредственно прилагалось, куда вас вызвали сейчас. Это всегда… Вы входите как бы в суть дела, пытаетесь там это самом, Ну, вот на какой-то стадии там стало ясно, что они поняли, о чем речь, и дальше будут уже сами разбираться. Дальше, от от работы, вот это такая динамическая постановка, но это скорее, вот если предыдущая ситуация абсолютно реальная, просто это, это, это жизнь, то здесь это ситуация, которая, ну это, это модель, модель для, там, для многих возможных жизненных экспериментов, что люди приходят, и как бы первое время с утра они сидят в каких-то соцсетях вместо того, чтобы работать, но начальник может посетить в какой-то момент времени, и всех, кто в этот момент всех, кто в этот момент занимался, он может наказать. Тогда он как бы в этом случае он отслеживает, да, что он отслеживает. Он отслеживает тех, кто выбрал отлынивать больше, чем заданный процент. Вот он пришел, например, через два часа после начала рабочего дня, а всего 8 часов. Значит, он вымерет и накажет всех, у кого, кто выбрал для себя, Отныне от работы не менее чем на 25%, даже более, более чем на 25%. Вот кто кто внутренне считал, что он будет дальше, не бояться еще до 7 часов. И те, кто будет через 3 часа да, выйдет на нормальный режим, он их не различает, придя через 2 часа. Вот это, это очень важно для дальнейшего. Вот. А, так, ну и вот в эту сторону сейчас я буду продолжать. И хочу все таки про механизмы рассказать, чуть подробнее про, про эти примененные. Значит, вот такая веселая история. Это турникеты. Это случайный снимок, как человек через них перелезает в городе Москва. Ну, это старинные вид турникетов, сейчас уже мало где остались такие вертушки. Ну, вот когда-то было вот так, сейчас там такие стекла. И стекла надо, ну, там, может, перепрыгнуть через стекло, это так довольно, ну, в спортивную форму, примерно начиная от моей, надо иметь и выше чтобы как вот прыгать быстренько пробежать, вот. а раньше это довольно просто перешагивалось. Ну и очень типовая ситуация, которая много раз наблюдалась эм, на вот этих станциях-переходах, когда с метро на электричку пересаживаются в Москве. Значит, очень типовая ситуация. Стоит один охранник и 15 или 20 таких, значит, бомжеватого вида или просто там каких-то разгильдяйского вида человек, явно собирающийся прыгать. Но как кто-то подходит, кто не едет, тут же охранник его, значит, типа, а ну-ка, самое, да, и он отходит. Кто-то еще подходит, охранник опять, значит, бросается. Мы вроде как получается, что никто не идет. А, а потом едет электричка, и что происходит? Все сразу. Угу. Все сразу. охранник один, он хватает только одного. Это получается, это получается, что в этой ситуации есть два равновесных шаблона поведения. Или, как мы говорим, два равновесия панеша. Равновесие панеша — это как бы самозабывающийся прогноз. То есть я пытаюсь спрогнозировать, как действуют остальные, и в соответствии с моим прогнозом принимаю оптимальное для себя решение. И оно оказывается ровно тем, которые про меня прогнозировали все остальные. В данном случае есть два равновесных сценария. Просто два, и невозможно понять, какой реализуется. Первый прогноз состоит в том, что не прыгает никто. И если все верят, что никто не прыгает, то никому не выгодно прыгать, потому что если он попытается, он будет как раз тем, кого поймает охранник. А второй у меня состоит в том, что все уверены, что прыгают все. Тогда надо прыгать, потому что вероятно, что тебя схватит 1,15 или 1,20. Понятно, да? То есть прогноза нет. физики вот физики говорят, блин, вот чего стоит ваша наука если вы говорите, что у вас два прогноза совершенно противоположных по смыслу. И оба равновесные. Но на самом деле наука чего-то стоит. И сейчас я вам это докажу. Значит, эм, прежде всего заметим, прежде всего заметим, что, значит, в процессе, когда электричка едет, это как бы такой фазовый переход. Да? Фазовый переход. Из одного равновесия быстро, спонтанно перестраивается на другой. Значит, нам нужно придумать механизм, который исключает то плохое равновесие. Сейчас будем придумывать. Вот, допустим, охранник может что-то объявить. Вот что-нибудь объявить во все услышания Что ему нужно объявить, чтобы исключить вот это плохое равновесие? Ну, на самом деле, это не очень, как бы, так просто догадаться до этого сложно. Поэтому, наверное, я не буду. Э, ну так, если бы у нас было побольше времени, мы бы это могли пообсуждать. Э, ну да, да, немножко пообсуждать, да. Нет-нет-нет, разных только этой станции. Вот у нас полный один охранник а, и вот только он. Он запугивает их? Ну, они не верят. Ну, он же один, вот он один, да? Ну, а он видит, что она идет все равно. Ну, то есть, когда она пойдет, они прыгнут. Ну, это любая информация неверная, которую можно сообщить, она как бы разобьется об а их понимании, что она неверная. То есть, здесь надо сообщить что-то, что... -то, что кардинально меняет стимулы их поведения. Сразу предупреждаю, это что-то, что в реальной прямо жизни непосредственно все-таки неприменимо. Хотя один раз я поговорил с охранником, спросил, не хочет ли он так сделать, он говорит, да нет. Ну, это как бы, ну, проход бесплатный, конечно, решит проблему, но для государства не решит. штраф Штраф, к сожалению, был очень небольшой, типа, 100 рублей при билете там 20 или 25, и он не имел права сделать другим штрафом. Это не, не так, как бы, не у него есть совершенно четкие полномочия ловить, и это все, что он может. Вопросы стратегии ловли, вот. как бы намек, да, стратегия ловли. Вот. О, о, я слышу, вот я слышу какие-то намеки, вот слово «самого», ловить «самого», да, вот. «самого» кого, но ну, если первого, ну они все пошли, если последнего тоже все пошли. Как? сделать, вот кого именно самого? Самого такое, как и не все, чтобы на всех Правильно, нужно придумать что-то, что вот вроде как самого, но повлияет на всех. Вот, вот да, да, да, вот надо эту мысль дорабатывать до конца, какого именно самого, чтобы повлияло на всех. Вот, смотрите. Нет, они прыгают одновременно. А? Отлично! Но я предлагаю самого высокого. Так Было предложение самого толстого, это тоже годится. Нужно взять какой-то параметр, по которому они различаются. Например, высота, рост. Ты говоришь, я ловлю самого высокого, все. И теперь смотрите, самый высокий думает, значит, я не прыгаю, потому что я здесь самый высокий. А второй думает, что? Второй думает, кто не прыгает, он самый высокий. Я же не дурак, чтобы это не понимать. Значит, из всех прыгающих я буду самый высокий. Значит, я не прыгаю. А что думает третий голос? Блин, эти двое не в игре, значит, меня будут варить, да? И все, мы скатываемся, скатываемся, скатываемся, в результате никто вообще не прыгает, никто. Потому что в каждой компании кто-то конкретный будет самый высокий, и он отлично будет понимать, что в этом случае он прыгает. Все, теорема, это, это решение не просто реализует ноль, то есть никто не, не, не идет, оно реализует ноль устойчивым образом, у них нет стимулов к сговору. Потому что, опять же, в любой группе заговорщиков будет этот самый высокий, который будет, которому дадут по башке. Вот она, чистая теория построения механизма. В чистом виде. Все в рамках его полномочий. Все, кранты. Кранты. Вот так вот, да. Я уже полгода предлагаю Министерству просвещения Российской Федерации и Министерству.. Какого-нибудь еще там не знаю, наверное, еще выше надо предлагать. Такую простую маленькую меру публиковать в открытую ведомости зарплат каждой школы на сайте. Вот так. И дальше понятно, мы наказываем самых наглых. То есть у директоров видно, что все учителя там по 10 тысяч получают, а он 500 тысяч там еще несколько его там, заместителей по 200. Ну тюрьма. Следующий – тоже тюрьма. Понятно, да? То ну, я не понимаю, по каким причинам они никак не могут это сделать. Это так просто. Вот эта вот одна мера, она повысит зарплату учителей по всей России в разы. что то боятся, что то им не нравится в этом. Интересно, чего не нравится? Может быть, в республике Адагея это реализовать как флагман? будет. Флагман. В нашей республике будет флагманское решение, и остальные возьмут. Пример можно будет получить награду от правительства. Но вернемся к этим турникетам. Значит, Смотрите, что мы сделали. Мы построили стратегию, которая нечестная, она нетолерантная. Высоких людей мы не считаем за людей, да? но мы их наказываем. В результате она реализована, как все по нулям, то есть в итоге все честно и толерантно, и все все воробно, никто не прыгает. Но она на стадии объявления оказалась несимметричной. В сегодняшних условиях, в сегодняшних современных условиях, такие стратегии крайне непроходные. Понятно, да? Крайне непроходные. Поэтому в реальной ситуации, вот воровство меди или налогов, мы не имеем на это права, у нас нет такой свободы. А какая свобода у нас есть? Свобода есть только одна по тому, какой выбор делают люди, вот как с директорами. Это же их выбор был, столько-то выписать вчителям, а столько-то это самое, да? В некоторых регионах действует правило, просто правило, как в Москве, правило зарплаты. Знаете, какое в Москве правило зарплаты? А, директор получает коэффициент, как, некоторый, умноженный на а, среднюю зарплату нижней половины сотрудников школы. Извечно? Вот так. Я, вот, дело в том, что я знаю, кто придумал, но я не уверен, что он не, что он хочет, чтобы я его назвал. К тоже правильно написано. К зависит от результатов школы, там, от размера школы, от олимпиадных успехов. То есть там, если у директора хорошие результаты, там К до, до четырех до, до, до, доходит. Если плохие, до двух падает. Но нигде оно не, не вот это самое, оно не очень большое. То есть ему он вынужден поднимать зарплату. Почему у вас есть такие огромные зарплаты уж серийная? Потому что директорам это выгодно, они себе это через это выписывают. Нет ничего прочего, вот вам правила. Где? Где? Где реализация правил? Где экономическая наука в действии? Надо ее воплощать, имплементировать да, и применять. Вот, ну вернемся сюда. Значит, в случае симметрии, в случае требования симметричности, мы можем исходить только из правил которые построены на вашем личном выборе. Если ваш выбор больше, вы больше наказываетесь. Это понятно. Если вы больше воруете, вы больше наказываетесь. Здесь никто не скажет о том, что это нечестно. Ну, по крайней мере, слава тебе Господи, пока. Такого никто не говорит, что и не преступник. И, честно говоря, совершенно одинаково, типа, должны ее отводиться. Значит, если... Мы можем... Вот здесь нарушение такое, дискретное, ты нарушил или не нарушил. А в ситуации с налоговым укрытием можно исходить из уровня укрытия. Например, договориться о том, что... 30% укрытия налогов – это норма, а вот 40% – придет комиссия. Вот уже такое вот двухступенчатое правило уже довольно сильно в то время поправило ситуацию. Это первое, что мы тогда применили. В 90, 90-е годах в конце а, было двухступенчатое правило, значит, там на какого-то уровня, но, естественно, это же нигде не было написано, это там налоговых органов, там в шептане, что там вот у нас принято вот до стольких, да больше у кого придет комиссия. У то, вот это, этот уровень люди очень быстро выстрелили следующие шаги. Вот. Ну вот, собственно говоря, э, дальше, я думаю, что мы… как сейчас… Э, забыл, куда нажимать. Э, И тут какой А, вот, вот, вот, вот вот, куда-то. Вот нажимать, да. Вот, значит… Э, э, ну вообще, по, по, я хотел уже про равновесие Nash немножко поговорить, что Теория игр – равновесие Нэши окружают нас всюду. Скажем, Правило правостороннего движения – это некоторое равновесие Нэши. Другое равновесие Нэши – это правило невостороннего движения. Да? Чему на островах? Потому что трудно представить, где правило, правило. вот переходит в то. Да? Совершенно непонятно, как можно устроить, чтобы в какой-то суше, части суши такое, какой-то такое, там дороги должны как-то перестраиваться в вот этом месте сильно. Но вот на железной дороге – на казанском направлении идет левостороннее, а потом оно хоп, вот так вот, и становится правосторонним. То есть один будет за другой, вот так заходит и все. То есть это и левый и, и, на, наверх его как бы объезжает и становится правосторонним, в районе Коренева. А это подмосковная Коренева, это казанское направление, а Там вот правостороннее переходит лево. Но как бы так на суше, конечно, трудно представить, что водители, чтобы водители, да, вот только было правостороннее стало левое. Поэтому в основном на островных государствах левостороннее так сложилось а в других местах правостороннее. Иными словами, как бы такое <coughs> э, топологическое да, свойство. На всех компонентах связности Земли действует однотипное правило, но на разных компонентах разное. Вот. Потом, значит, ну вот, сравнить на силу вузов тоже, это такая это бывшая коронависинэша. Все верят в то, что там, данный вуз крутой, поэтому туда идут очень сильные абитуриенты, но именно поэтому туда идут хорошие преподаватели, которые верят, что у них будут сильные абитуриенты, абитуриенты верят, что у них будут хорошие преподаватели. Ну и в обратном, к сожалению, тоже действует. Институт бумажных денег – это чистейшая равновесие. НЭШа. Когда вы берете деньги за свою работу, вы берете то, что непосредственно вы принять не можете, вы должны за нее что-то купить. Да? Вы верите в то, что когда вы пойдете в магазин, она еще не обесценится. Поэтому в периоды гиперинфляции вот это равновесие падает, и происходит полный хаос. Все это знают, наверное, да? примеры гиперинфляции в разных странах. В Германии была в какой-то момент, в Аргентине что-ли была. Ну, у нас так, в 90-е непонятно, кто-то кто из экономистов считает, что это была гиперинфляция, кто-то, скорее, говорит, что это еще не гипер, Просто очень сильная инфляция. Но суть в том, что вот вера бумажные деньги — это равная СНШ, если она разрушается, общество плохо, очень плохо. Вот. Ну, вообще любой общественный институт, какие-то правила, соглашения, там, о чем-то. Да? Если все остальные их выполняют, вы тоже их выполняете, вам это как бы выгодно. Если никто перестает, все перестают их выполнять, да? то вроде как, если все вокруг грязно то кинуть там обертку, не, ну, вроде как ничего не заметно, а вам удобнее нести вести долг. Но если вокруг чисто, вам и самому неприятно, но и когда вам подойдут и скажут, да что же вы, дорогой, тут солите, Да, это же нехорошо. Потому что опять же возникает как бы два равновесия. Равновесие а, <coughs> чистых улиц и равновесие грязных улиц. Вот. Значит, а про эффективное решение вот этой вот задачи с турникетами и про а, реальную жизнь. Значит, в реальной жизни Сейчас я расскажу вам на доске, как выглядят механизмы, которые работают просто. И на этом мы завершим. Значит, давайте вот так сделаем. Идея, идея подчеркивается из вот этой ситуации с начальником, который пришел и смотрит, кто, кто, кто в этот момент отлынивает. Он выбирает случайным образом момент прихода и смотрит, кто отлынивает, и всех с одинаковой вероятностью наказывает. Идея механизма следующая. Мы вводим вот этот механизм в случае, когда есть параметр нарушения. Ну, я, кстати, нарисую буквки немножко, да? То есть каждый из участников... Ой, у меня какая-то синяя рамка появилась. Значит, допустим... Ну, давайте у нас 10, допустим, участников, да? 10, 10 цехов, например. И в каждом из них вот это вот процент, процент сворованной меди. Вот. Ну, давайте вот на этом примере сделаем. А, и мы должны им продиктовать правила наказания, как именно его штрафовать. И мы говорим следующее. Вот сейчас я выпишу механизмы, которые действуют устойчивым сговорным образом. То есть то, чего вот вжделенное свойство устойчивости к сговору. То есть, чтобы люди не могли вступить в коалицию и нарушать есть, закон, договариваясь друг с другом. Значит, действует... Правила действуют так, берутся несколько таких порогов. Вот это вот первый порог, там. Э -э вот сюда вообще, как бы, породство <соргут>, меди возвращается просто. Вот это вот, этого, так сказать, сколько можно, ну-ка. Знаете, на шоколадных фабриках, знаете, какое правило действует, да? По крайней мере, раньше. Ешь сколько хочешь. Ну, не выносили, да? Вот, ну, это вот под вот самый законник, да, вот ешь, чуть-чуть менее можно съесть. Дальше значит. Вот это уже, как бы, это уже штраф, если поймают, а, значит, дальше, соответственно, все больше и больше. Ну и вот дальше мы смотрим, что каждому уровню приписывается, вот если при, вот этот порог превзошел, то будет дополнительное наказание для всех, кто превзошел этот порог. То есть вот это дополнительное наказание в случае с начальнику, который следит за отлыниванием от работ, это дополнительная вероятность визита, визита в этот момент, вот эта вероятность визита в момент Z1. Соответственно, если вот после этого момента Z1 вот, 3 человека, то делится на 3, на количество тех, кто превзошел этот порог. Понятно, да? То есть вот эта вот величина наказания делится на количество тех, кто относится к группе, ну, к которому это наказание значит, должно примениться. Дальше есть следующая дополнительная величина. Вот если еще и вот этот порог ты превзошел, ты вообще агат страшный, соответственно, делится уже на количество тех, кто превзрушил этот порог. То есть если у меня есть 4 человека, скажем, и вот они вот здесь, здесь, здесь и здесь, то А1 делится на всех четырех, получается штраф, А1 делить на 4. А2 делится на этих трех, потому что этот уже как бы не в теме. А3. Следующая порция наказания делится на одного всего лишь, а, потому что все остальные меньше выбрали. Ну и А4 уже не применяется, потому что нет никого, кому бы можно было его применить. Вот получается вот такая, а, соответственно, форма. Он ну, делится на днице, то есть ни на что не делится. Значит, а, вот этот механизм, э, э, эта стратегия наказания, она проходит лейтмотивно, лейтмотивно через все перечисленные мной модели. Она используется... Сейчас это такая как бы и более того, а где-то ведь они, они где-то веселья. А, вот тут, да? Вот тут они висят. Вот тут висят. Один висели. А, а, все. Вот. Значит, сейчас еще новая область применения этих механизмов. Добыча биткоина. Вот, ну и вообще, криптовалют, когда люди сидят на одном серваке, вопрос, насколько, насколько интенсивно ты используешь сервак, да, нужно как бы заплатить за этот сервер, но в зависимости от того, сколько другие используют его, насколько интенсивно. И вот такие же формулы применяются и тоже являются коллекционно устойчивыми. Собственно, результат про коллекционную устойчивость этих формул это первая глава моей кандидатской диссертации и формулировка, грубо говоря, за что я был избран в Академии наук. Ну и, собственно, наверное, на этом Нашу обзорную лекцию мы можем подвести к концу. Сейчас я а, вот и, и, значит, что я хотел еще сказать, это всех позвать на канал Маткульт Привет, который я веду с друзьями, с моими помощниками. ютуб а, канал Маткульт Привет. Сайт y тут неудачно синее, на синее. Солватий в YZ. Там очень много разных материалов. У нас вышла книга с Александром Фрилатовым, которая называется ⁇ Занимательная экономика ⁇ или ⁇ теория экономических механизмов от А до Я ⁇ Пока еще ее здесь нет, но мы ее, я думаю, привезем. В какой-то момент, может быть, даже презентация будет в городе. Я там с, с Аст об этом сейчас веду разговор. И еще вышла книга в сотрудничестве с Николаем Казимировым, который записал 100 уроков математики на бумагу с кучей упражнений. У нас с ним вышла ни книга Введение в настоящую математику. Uh -huh. вот. Ну и на самом деле это все есть в интернете, прямо на сайте, лежит. то есть, ну, как, кто, кто, э, кто хочет в бумажном виде, это надо покупать, а кто хочет в электронном, то можно скачать. Вот. Телеграм-канал о проблемах образования и наши разработки родная школа РФ. Это моя команда. Те, кто, ну такие кто реальные люди, прям, вот, в школе находящиеся, там Миша Богданов, один из главных, который учитель в Питере. Ну и мы Предлагаем свой ответ на сегодняшние вызовы, потому что вызовы, на самом деле, очень большие у системы образования. У нас есть совершенно конкретный ответ. Вот, можете с ним ознакомиться. Спасибо за внимание.